Привет, девчонки! Это видео специально для проекта Валим из офиса. И сегодня я расскажу вам об очень интересном сервисе. Если вы начали вести свой интернет-проект, или у вас есть какой-то офлайн бизнес в любом случае обязательно вы будете вести аккаунты, группы, паблики в соцсетях. И вам на начальном этапе необходимо будет эти паблики, аккаунты и группы обязательно раскручивать. Иначе никакого смысла вести их просто нет. Раскручивать их вначале очень тяжело, и для этого вам может пригодиться следующий сервис, который называется Like4. Я еще раз повторюсь: это сервис, который вам следует использовать только в начале работ ваших групп и пабликов в соцсетях. Дальше вам в любом случае необходимо будет оплачивать рекламу, чтобы продвигаться абсолютно легально и чтобы собирать подписчиков, которые будут целевыми, которые действительно будут вам нужны, вы будете им интересны. Итак, что такое сервис Like for You? Здесь вы можете накручивать лайки, подписчиков, друзей, комментарии, опросы ВКонтакте. Также можно накручивать, рассказать друзьям ВКонтакте. Здесь вы можете накручивать лайки и подписчиков в Инстаграме. Также можете накручивать фолловеров в Твиттере и подписчиков в Фейсбуке. Постоянно сервис развивается и добавляются все новые и новые опции. Но на данный момент доступны вот эти опции. Этот сервис относительно дешевый в сравнении с другими сервисами. И чем он хорош, тем, что согласно его правилам люди, которые уже вступили и лайкнули, то есть они вступили в ваши группы и лайкнули ваши записи, они не могут уже отменить свое действие. То есть вы, заказывая накрутку в этом сервисе, не потеряете своих подписчиков и лайки. Как это работает, как и другие биржи, вы здесь даете задание, люди его выполняют, а вот расплачиваться можно несколькими вариантами. Либо вы расплачиваетесь деньгами, либо вы расплачиваетесь некой внутренней валютой, которую вы сами же и зарабатываете. То есть по большому счету вы этот сервис можете использовать бесплатно, если вы в нем же будете и работать. То есть вы сами будете ставить лайки, вступать в группы как реальный человек, и на эту же получать за это внутреннюю валюту и на эту же внутреннюю валюту покупать лайки подписчиков уже в свои группы, паблики и аккаунты. Чем хорош этот сервис, тем, что вы всегда можете выбрать, будут ли это реальные подписчики или будут это боты. Не нравится работать с ботами? Выбирайте реальных подписчиков. Здесь они тоже есть. Сайт. Постоянно развивается и заботится о том, чтобы вы испытывали как можно меньше дискомфорта при таком способе накрутки. Например, если слишком быстро начать накручивать подписчиков только что созданную группу ВКонтакте, то ВКонтакт может ее заморозить. Поэтому сервис постоянно разрабатывает какие-то новые правила. И, Например, группу ВКонтакте можно начать раскручивать, если она существует у вас, и вы делали там последний пост не, не раньше, чем две недели назад. То есть группа должна быть не совсем свежая, а все-таки уже работающая. Это важно для вас, для того, чтобы ВКонтакт вас не заблокировал. В сервисе всегда есть последние новости, где вы можете узнать актуальную информацию о том, что происходит с ним. Итак, давайте попробуем зарегистрироваться. Для этого проходите по ссылке под этим видео. Как вариант, можно начать с того, что пользоваться сервисом без регистрации. Для этого есть кнопочка «Быстрый заказ». Здесь вы сразу вводите адрес группы, паблика, аккаунта, которому нужно накрутить лайки или подписчиков, и вводите стоимость этой работы. Но гораздо выгоднее все же зарегистрироваться, потому что тогда вы сможете отслеживать свои задания, тогда вы сможете зарабатывать валюту, которая действует внутри этого сайта, чтобы расплачиваться ей далее за те задания, которые будете давать вы. Поэтому, вот как нам рекомендовано, мы будем регистрироваться. Войти на сайт можно через свои аккаунты ВКонтакте, Инстаграме, в Твиттере, на Фейсбуке, ВАЗ -Кафе, в Ютюбе и другие. Я выберу, например, Твиттер. Вот я попадаю в свой аккаунт, аккаунт у меня свежий, я только недавно зарегистрировалась. И чтобы мне быть реальным исполнителем и зарабатывать вот эту вот валюту, которая называется реалы, а не вот эту валюту, которая называется лайки и которую зарабатывают все подряд. Так вот, чтобы зарабатывать реалы, мне нужно верифицировать свой аккаунт. Так, Что такое верификация? Подтверждение того, что аккаунт принадлежит именно мне и происходит она через смс-код. Я ввожу свой телефон и кнопочку «Отправить смс». Мне пришла смс кодом, ввожу этот код и нажимаю «Подтвердить». Теперь мой аккаунт верифицирован, из-за это я сразу получила 25 реалов. То есть на эту валюту я уже могу заказать себе реальных подписчиков. Здесь в, в своем аккаунте вы сразу видите реферальную ссылку. Именно ее вы можете распространять, предлагая людям стать, зарегистрироваться по вашей ссылке. И тогда вы будете получать за них комиссионные. Покажу вам на примере, как накручивать абсолютно реальных подписчиков, верифицированных, например, ВКонтакте. Нажимаем ВКонтакте и далее «Потратить реалы». Например, «Накрутить лайк» или «Накрутить подписчиков» или «Накрутить друзей». Нажму «Накрутить лайки». Название проекта вы ставите то, которое вам удобно, чтобы вам было легко понять, о чем речь. Адрес ссылки, где накрутить лайки. Тут тоже все понятно. Берите, берете тот пост, которому нужно крутить лайки или фотографии, вставляйте сюда. Сколько лайков накрутить? Минимум это должно быть 10 лайков. И вознаграждение за лайк лучше поставить 2 реала, тогда будет больше желающих выполнить ваше задание. Здесь вы увидите, сколько реалов будет списано. Соответственно, заполняйте эти поля. Нажимаете Накрутить лайки, и ваше задание размещается. Далее вы увидите его в списке ваших проектов и можете следить за ходом его выполнения. Это был краткий обзор сервиса Like4U. Еще раз напоминаю, что это сервис для того, чтобы начать раскручивать ваши группы, паблики, аккаунты в соцсетях. Этот сервис не подойдет для того, чтобы постоянно его использовать. Это нужно в начале пути. Это может быть хорошим подспорьем для начала раскрутки. Далее нужно использовать уже рекламу, чтобы получать реальных заинтересованных подписчиков в вашей соцсети. Ставьте лайк, если вам понравилось это видео. Задавайте свои вопросы в комментариях. Подписывайтесь на канал, чтобы получать новые полезные видео. И до встречи в следующих видео.